Z-Drive, корабли ВМФ РФ послали НАТО-сигнал из российского форпоста в Средиземноморье. Прибытие российской эскадры десантных кораблей в Тартус продемонстрировало миру стратегическое значение форпоста Москвы в Средиземном море. К такому выводу пришел обозреватель американского портала Z-Drive Джозеф Тревитик. Полит Россия предлагает своим читателям эксклюзивный пересказ этой публикации. Аналитик напоминает, накануне шесть больших десантных кораблей, Эбдека Северного и Балтийского флота прибыли в сирийский порт Тартус, где расположена российская военно-морская база. Как уточнили в Минобороны РФ, эти корабли в числе других судов примут участие в крупномасштабных маневрах в Средиземноморье. Однако Тревитик в очередной раз напоминает об опасениях некоторых западных экспертов, которые подозревают, что десантные суда могут быстро передислоцироваться в Черное море. Остается неясным. Имеют ли эти корабли, способные транспортировать значительное количество бронетехники и войск, какие-либо грузы на борту, отмечает американский обозреватель. Джозеф Тривитек уточняет, учение в Средиземном море — лишь часть серии крупномасштабных маневров, которые российских флот проводит по всему миру. Оппонент Москвы, НАТО также развертывает свои силы в Средиземноморье, пишет американский эксперт. Речь идет об учениях альянса «Удар Нептуна-22», которые сконцентрированы вокруг авианосца ВМС США USS Harry Труман. Пентагон ранее приказал авианосной ударной группе остаться в регионе, чтобы помочь успокоить союзников, отмечает Тревитик. Успокаивать союзников пришлось из-за российской агрессии, именно так расценивают американские военные эксперты масштабные учения ВМФ РФ. Джозеф Тревитик добавляет, что прибытие больших десантных кораблей в Тартус подчеркивает стратегическое значение российского форпоста в Средиземном море. По мнению американского аналитика, это предупреждающий сигнал для Североатлантического альянса и США. Прибытие шести десантных кораблей в Тартусе — это демонстрация возможности российского флота развертывать свои силы на дальнее расстояние в стратегически важном регионе, говорится в статье Задрайв. Drive.